Сегодня, 9 февраля 2023 года, завершила практический курс по продажам для компании JazzJob уважаемая Светлана Фармазюк. Светлана, я вас поздравляю. Поздравляю. Чем вы поделитесь, что у вас было? Потому что вы знаете, вот молодежь имеет свои успешные какие-то вещи, да? А у нас постарше есть какие-то другие вещи, что мы видим. Что? Да, я тоже соглашусь со всеми, путь был длинным. Всякое было. Изначально никто не понимал, чего, чего от нас хотят. Но учиться никогда не поздно. По-моему, я сделала для всех пример, правильно? Ну да. Обучаться никогда не стыдно. Плохо, когда человек не хочет обучаться. Я хочу сказать, что этот курс... Обучение по продаж мы прошли, ну, кто прошел, кто не прошел, кто скоро пройдет. Кто скоро пройдет, да, нам помогло это организовать себя, мобилизировать. Мне, например, в моей специфической что? работе, да, мне позволяет это находить какие-то подводные камни. Отлично. Я, я более квалифицированно начинаю общаться, Хорошо. поэтому все учитесь, никому, никогда, не поздно. Это я говорю, готовлюсь.